Сегодня у нас урок номер три в космических шахматах. Я хотел бы поговорить о фигурах, которые мы эксплуатируем в космических шахматах. На ряду с космическими существуют еще и классические, конечно же, фигуры. Вот на данной большой доске 144-польной, я, можно так сказать, в произвольном порядке, но не совсем, по своей системе расположил фигуры чтобы поговорить о каждой из них в отдельности так например король в данном случае красный король является главной фигурой поэтому он стоит особняком без короля нет никаких шахмат без любой другой фигуры другого вида любого из этих фигур шахматная партия может продолжаться вестись до определенного завершения без короля шахматы не существуют поэтому с королем мы в общем- то определились как ходит король кто не знает я могу сказать на ближайшие его поля либо ортогональные либо диагональные в данном случае это 5 полей в центре доски это будет 8 полей следующие фигуры я хотел бы обратить внимание почему они по разным цветам в разных цветах построены. Опять же, для удобства восприятия новичкам, тем, кто играет в классические шахматы, чтобы отделить классические фигуры, выполненные в зеленом цвете, от космических, так называемых, фигур нашего проекта, которые здесь построены в черном цвете. Как вы знаете, кто играет, опять же, в шахматы, из шахматной литературы, что существовали до сих пор фигуры так называемого тяжелого класса и легкие фигуры, легкого класса. Почему это так было названо такими терминами фигуры по весовой категории? Не потому, что, скажем, фирс выполнен крупной фигурой, а потому, что ставят фигуру, скажем, в центр любой игровой доски, в данном случае пусть будет это 144-польная доска, просчитав все ходы, которые эта фигура контролирует, можно убедиться, что больше, чем вот эта фигура, ни одна другая не контролирует полей, нежели ферзь. Поэтому эта фигура и эта фигура тяжелые по отношению к вот этим легкие. Космические шахматы позволили нам показать будущим игрокам фигуры не только нового вида, но еще и нового класса, так называемые средние фигуры. Эти фигуры средней весовой категории сильнее фигур легкого класса, но слабее тяжелого класса. Как ходит ферзь? Ферзь ходит по ортогоналям, это вертикаль либо горизонталь, а также по диагоналям, по диагоналям, это в общем-то совмещение ходов ладьи и слона, слон диагональный только диагональный, а ладья ортогональная только вот такие ходы на квадратных биполярных досках шахматных конь обращаю внимание что кроме того что я по цветам фигуры распределил я еще их и по рядам немножко распределил а именно вот эти фигуры этого ряда это фигуры линейного класса но за, за маленьким исключением дракона он как линейный так и прыгающий что такое линейная фигура линейная фигура способна ходить только по свободным полям ну, конечно же все фигуры большинство всех фигур подавляющие куда ходят туда и бьют кто на пути того можно снимать через свою фигуру или минуя препятствие чужой фигуры фигура дальше пройти не может либо убивая либо останавливаясь перед ней что такое линейные фигуры то есть ходят по линиям прыгающие фигуры доселе нам был известен конь который которому линии не нужны ему нужны точки Точки и воображаемая, так сказать, буква «Г». Раз, два, три, четыре. Конь волен прыгать через любых и всякого. В данном случае вот уже поставил шах королю, то есть прямое нападение. Досели была одна прыгающая фигура. Космические шахматы позволили показать еще и фигуру универсального характера действия, рыбу. Это фигура прыгающая и краткоходящая. К слову сказать, если первые фигуры, которые показали индусы, были простого характера действия, конь, только буквой Г. Г как бы она ни писалась, но всегда это одна и та же буква Г. Слон то же самое, только диагональные ходы, ладья только ортогональные, то с появлением арабской фигуры Ферзя, Алферзана, как называли арабы, появилась первая многофункциональная фигура, то есть не простого характера действия, а двойного, универсальная, и по ортогональным, и по диагональным. В космических шахматах появился дракон, по нашей терминологии, в нашем проекте, это дракон. Хотя эту фигуру еще эксплуатировал третий чемпион мира Хосе Родригес капабланка фигура совмещает в себе подобно ферзю тоже два варианта ходов двух фигур вот этих именно фигур если ферзь это объединение фигур ладьи и слона то дракон объединение вот этих двух фигур дракон диагональные ходы и ход конем ход конем и диагональные ходы конем конем то есть универсальная фигура. Все фигуры другие космические тоже универсальны, потому что лимит простых фигур исчерпан еще древними индусами. Например, вернемся опять же к рыбе. Рыба, фигура, я должен признать, я когда разрабатывал эту фигуру, я думал, что, в общем-то, разработал ее ходы я сам. Но оказывается еще в 90... В втором году, как я узнал из интернета, Дэниел Макдоналд, канадский разработчик в своих омега-шахматах уже предложил фигуру с ходами, которые сейчас покажет наша рыба. То есть фигура это называлась в его омега-шахматах чемпион. Еще кроме этого чемпиона у него другая была фигура. Ну, там ходы совсем другие вы можете почерпнуть это из интернета в омега шахматах в общем то наши ходы с чемпионом и рыбы совпадают вместе с Денилом Макдональдом как ходит рыба рыба ходит либо прыгающим ходом через одно поле через одну клетку при прыжке рыба всегда будет прыгать прямо в том числе как по ортогоналям, так и по диагоналям. Диагональный прыжок – это тоже прямой прыжок. В любом прыжке рыба всегда будет перемещаться только по полям того цвета, с которого она стартует. Но чтобы фигура еще могла иметь возможность ходить и по другим полям шахматной доски, для этого ей был даден короткий ортогональный ход вот соседний раз два три и например в такой позиции рыба могла бы взять и убить ладью 4 при этом смещении на другое поле рыба свободно ходить по черным полям прыгая пожалуйста пожалуйста пожалуйста слона убьем пожалуйста вот такая вот рыба, очень интересная фигура, рыба сильнее коня в полтора раза, так как конь, если не находится на краях доски, контролирует 8 полей всегда, на квадратной биполярной доске, а рыба контролирует 12 полей. Ну, сразу же можете сравнить, полтора, 8 и 12 это в полтора раза, в общем-то, так в игре она и показывает себя эта рыба. Существует еще в нашем проекте такая фигура, как змея. Она линейная. Но э, линейная и однополярная, я должен сказать. Однополярная, как и слон. Если слон... Ходит любой слон всегда только по полям одного цвета. В данном случае чернопольный слон. Здесь, в данном случае, также змея чернопольная. Она всегда будет ходить только по цветам, предназначенным с самого начала игры. Как она ходит? Ходит эта змея в ее ортогональные, заданные изначально, как у ладьи, допустим но по полям своего цвета. Каким это образом может быть? Для примера я, вот, например, задаю направление, ортогональное направление для вот этой черной змеи. Чтобы пройти по черным полям, нужно вот таким образом, и вот таким, и вот таким, и вот таким, и вот таким. Можно здесь остановиться, пожалуйста, где угодно. Нужно ходить вдоль ортогонали и в ее числе, но не отрываясь от нее. То есть, если змея стоит здесь, она дальше вот этого ствола по вертикали не может отдалиться более чем на одно поле. Сюда, например, это уже не является ходом змей, это уже чисто диагональный ход. У змеи может быть либо короткий диагональный, либо длинный вдоль ортогонали. Пришла сюда. Здесь, пожалуйста. Вот ортогональ. Пожалуйста, вот так вот. Вот так, вот так, вот так. Змея обладает необыкновенными просачивающимися свойствами. Коварная фигура. Мощная фигура. Обратите внимание, что она контролирует вот в данной доске сейчас, на пустом месте, на пустом месте, когда нет других фигур. Все вот эти черные поля. Она контролирует. Само собой, здесь, если идти сюда, она может убить вот эту вот маленькую фигурку, о которой я расскажу чуть позже. Вот что такое змея. И еще одна фигура из боевых фигур. У нас остается птица. Птица. Фигура такая, которая, я ее называю, родня всем шахматным фигурам. У нее есть качество, как всех фигур шахматных, так и в том числе вот этих маленьких товарищей, о которых я скажу сразу после змеи. Змея, ой, прошу прощения, птица летает, летает и кратко ходит и летает. Она ходит так, как, как заявлены фигуры в самом начале шахматной партии. Какие фигуры присутствуют, значит, такими траекториями она и будет ходить и летать до конца игры. В данном случае присутствуют все фигуры космических шахмат. Стало быть, змея может перелететь через любое количество фигур. По слонячии, по ладейному, пойти конем, опять пойти по ладейному. Для ее полета нужно, единственное условие нужно пустое место приземления птица никогда не может никого ударить сразу ибо если бы это было так птица бы конечно бы заменяла сразу все фигуры она могла перелетать бить и в общем-то фигура была бы абсурдная нет птица летает мирно Обьет а птица только всех присутствующих на вот этих четырех в данном случае полях вот если птица вот сюда когда-то приземлится то есть, извините, вот сюда приземлиться, то следующим ходом, например, она сможет забрать ладью. Вот так вот. То есть птичка бьет, способна бить только в соседние четыре диагональных поля. По ударной силе птица самая слабая из всех шахматных фигур по ударной силе. Она, например, если взять коня, Слабее коня в два раза, конь, как вы помните, контролирует 8 полей, птица же 4. Ниже чем конь, уже, в общем-то, из боевых фигур никто не контролирует такое количество полей. К слову сказать, птица в два раза по ударной силе сильнее пешки, пешка если бьет в два места, птичка в 4 места. Слабо, правда? А почему тогда она фигура среднего класса? А потому, что она, несмотря на слабость ударной силы, она самая сильная, самая мощная, как я уже вам показал, по свободе перемещений. Ни одна фигура не сможет так сделать, так сделать, так сделать. Конем. Это прекрасный защитник короля. Это супер дестабилизатор каких-то больших баталиях. Ну, в общем-то, эта фигура необыкновенная. Она очень интересная. И рождена она, в принципе, для больших супер партий на больших досках. Хотя мы ее эксплуатируем и на классических досках, я бы сказал, уже в небольших партиях. Теперь пришло время рассказать. Пришло время рассказать о пешках и новых наших товарищей в шахматах собачках обратите внимание это всего лишь шашечная фишка но в шахматах в космических такие фигурки всегда называются собачками собачки также пришли на помощь пешкам для больших суперпартий, но тем не менее разыграны в различных других на 100 польных и на 64 польных досках и на гексагональных и теперь они уже существуют и сами и без пешек или же с пешками. Если на больших партиях, то собачки всегда будут идти впереди пешек, потому что их потенциал всегда изначально заложен. Потенциал в собачек меньше, чем в пешке. Несмотря на то, что... Я отодвину эти фигуры, чтобы они не мешали. Несмотря на то, что собачка ходит точно так же простым ходом, как и пешка, на одно поле, на 2 или даже на 3 в такой доске да до середины поля, как в обычных классических шахматах. пешка может пойти один ход или до середины поля здесь то же самое до середины поля, пожалуйста дальше до середины доски дальше по одной клеточке. Несмотря на то что она ходит точно так же как и пешка простым ходом бьет собачка в отличие от пешки, которая вот так бьет. В два места собачка бьет в три места раз два три то есть собачка по ударной силе в полтора раза сильнее пешки в полтора раза казалось бы ну ставить ее тогда нужно перед пешками за пешками а пешек вперед пускать нет мы не нарушаем шахматные традиции все будет так всегда ну, просто-напросто пешка, то есть собачка, по достижении края доски заветного, превращается в любую, фигуру, в любую фигуру, кроме фигур тяжелого класса. Она может превратиться либо в средний класс, по вашему усмотрению, либо в легкий класс. А вот пешка, разумеется, в любую. Как правило, игроки всегда выбирали ферзя. По ситуации можно выбрать дракона. Дракон идет на втором месте после ферзя по силе. Очень мощная фигура. В общем-то, это уже в нее сразу, в эту маленькую собачку, заложен комплекс неполно неполноценности, так называемый, по сравнению с пешкой. И кроме всего прочего, еще при путешествиях боевых на вражеской стороне доски на второй половине собачка имеет также правило взятия на проходе только по отношению к собачкам. По отношению к пешкам, пешку взять на проходе собачка не может, а вот пешка забрать собачку на проходе может. Это еще одно ущербное качество собачки, заложено изначально в ее природу. Почему я называю в своем проекте однозначно Разделяю фигуры и фигуранты. До силе не было сказано нигде. Кто такая пешка? В какой-то литературе кто-то пишет. Это самая легенькая фигура. Кто-то пишет. Это вроде бы.